Ребят, всем привет! Привет всем старым подписчикам, всем новым подписчикам, ну и просто зрителям, кто смотрит наш канал. Напоминаю, у нас автомобильный канал, показываем вам японские автомобили. Сегодняшнее видео назвали монстры авторынка. Ну, по факту у нас будет с вами один монстр, это Toyota Land Cruiser Prado. Цель, не то что цель этого видео, а хотим вам показать, насколько все-таки надежны японские автомобили. Внимание! Автомобиль 1993 года выпуска с пробегом 270 тысяч. И сейчас вы увидите, в каком состоянии он продается. Вот Всем спасибо за подписку, всем спасибо за просмотр. Ребят, поддерживайте нас, подписывайтесь, комментируйте в видео, ставьте палец вверх, ставьте лайки. Вот. Ну и поделитесь видео со своими знакомыми и друзьями. Ну а сейчас идем и посмотрим. Также я хочу вам напомнить, что занимаемся мы помощью при покупке автомобилей. Японские автомобили. Работаем по всему Приморскому краю. Вот если вам нужна помощь, звоните, пишите, обращайтесь. И, кстати, много вопросов, как мы проверяем автомобиль, что входит в проверку, друзья. Ну, на эту тему будет отдельное видео. Оно, скорее всего, будет либо в конце этой недели, либо в начале следующей недели. Все подробненько расскажем, покажем, что проверяем, какие манипуляции с автомобилем производятся. Итак, друзья, что же это? за монстр кстати этот автомобиль интересного плана он без пробега по россии это конструктор то есть была рама на автомобиль привезли конструктор двигатель кузов поменяли и поставили данный автомобиль 1993 года здесь были уже надел в 1993 году произведены доработки в мотор устанавливается 1кз дизель есть механическая ТНВД, есть электронная ТНВД. Это действительно надежный, легендарный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Он очень популярный. Что у нас в Приморском крае, что вообще по России, даже новые прадики выпускаются в таком кузове. Это полноценный внедорожник, рамный внедорожник, раздатки, дефлоки. Все есть. Вы посмотрите просто, как он блестит. Он действительно бальный, с родным аукционным листом. Это мы сейчас все посмотрим. То есть сзади установлена лестница. Я просто. Это невозможно передать словами, как он блестит. Хорошая резина. На литье он посмотрите состояние рамы да она как бы обработана много но она не гнилая не ржавая подвеска тоже доработана кстати вот данные автомобили они хорошо подвержены тюнингу он нас японии может прийти конструктор тюнингованный и здесь их очень хорошо дорабатывают можно сделать нереально огромного монстра на очень больших колесах посмотрите состояние рамы 1 кз 3 литра дизель то есть дизель он в принципе здесь не проблемный есть у него несколько болячек тот трещины бывает в кбц и перегрев ну перегрев тоже то есть следить за радиатором чтобы он не был забитый может быть, там из-за нерабочего термостата он у вас перегреется. Но, в принципе, если вы будете следить за автомобилем, то ходят они очень долго. двигателя. Вообще, завод, изготовитель дает ресурс, скажем так, в районе 500 тысяч. Но при должном обслуживании он проходит намного-намного больше, чем свои 500 тысяч. Коробка передач, либо автомат. Четырехступенчатый устанавливается, либо пятиступенчатая механика на этих автомобилях. Давайте, наверное, посмотрим двигатель. Так, ну, собственно, вот он, сам мотор. 1 КЗ дизель. Подкапотное пространство. Я плохого вам сказать ничего не могу в плане какой-то коррозии ржавчины. нвд здесь идет механическая кстати есть еще электронная вообще вот данные моторы были разработаны и запущены в серийное производство в девяносто третьем году посмотрите на состояние подкапотного пространства состояние мотора пробег у автомобиля 270 тысяч пол ресурса еще не отбегал ксенон установлен но это идет не штатный то а, японец уже ставил. Здесь не цепь, здесь идет ремень ГРМ. Ремень ГРМ меняется на 100 тысячах. Если он рвется, это, конечно, не есть хорошо. Загибает клапана. Ну и давайте сейчас его заведем. То есть запуск двигателя на холодную. Видели? Мотор с пробегом 270 тысяч. Вы знаете, самое интересное то, что этого никто не скрывает, потому что этот мотор еще проходит очень и очень долго, работает как часики. Ну, работу мотора увидели. Ну, я понял, понял. Обратите еще внимание да, на его а, такие прям прямоугольно квадратные формы. Машина 1993 года выпуска. Поверьте, на данном автомобиле даже сейчас, в 2021 году вы будете выделяться. Клиренс автомобиля с завода он выпускается 200-205 миллиметров, ну, соответственно, у данного автомобиля кривенс намного больше потому что он задан у него стоит нештатная подвеска лобовое стекло идет родное Кстати, лобовое стекло такое практически под 90 градусов сделано не широкие стойки что очень хорошо при обзоре ну и давайте посмотрим все таки по салону у него, кстати зеркала заднего вида так называемые уши они и широкие и высокие очень удобные а, так надо сделать потише Значит, дверная карта. Ребят, раньше автомобили выпускались, все материалы были намного лучше. Вот серьезно. Смотрите, три вида материала. Кожа, тканевая вставка. И еще вот такой вот идет ворс. Все приятное на ощупь. Автоматический стеклоподъемник. Автомобиль 1993 года. Вот такого плана сиденья. 270 тысяч пробег на автомобиле. А его не уделали. Смотрите, какое ковровое покрытие. Я, я даже садиться сюда не буду, потому что здесь очень-очень чисто. То есть дуйки. Вот эта вот ручка это бонус. Только не то, что бонус, да. Господи, слово вылетело с головы. Короче, на всех прадиках вот он, аукционный лист. Я его по статистике не смотрел, но я думаю, это родной аукционный лист. Пробег 270 тысяч, аукционная оценка 3,5 балла. Кузов автомобиля идет целый. Вот такого плана солнцезащитный козырек. Тоже обшивка, все приятное на ощупь. Посмотрите потолок какой. В каком состоянии потолок. Второй ряд сидений. По обшивке дверной карте все то же самое. Комбинированное идет. Видели? Здесь вот такой кармашек идет с сеточкой. Здесь ничего особенного. Нет. Так. Ну, я, как всегда, одной рукой. Мне не очень удобно это делать. В общем, опускается спинка. Передняя сидушка двигается немного вперед. Давайте, наверное, все-таки продемонстрируем вам. Так. Ну, вот таким образом у нас увеличивается багажная отделение третий ряд крепится по бокам спать в автомобиле можно но сложно в принципе складывается и раскладывается все ребят довольно довольно просто знаете вот двери открываются что Сбоку, боковые, что задние. Вот как с завода. Вот серьезно. Кстати, заднюю дверь можно открыть изнутри, если вас там случайно закрыли. Очень удобно. Состояние багажного отделения. Да, оно не новое, но поверьте, оно в очень хорошем состоянии. При желании кстати многие третий ряд сидений они просто убирают там у нас прячутся домкраты, ремкомплекты и смотрите везде ручки до да? автомобиль внедорожник используется где-то вот в таких условиях очень удобно вот еще момент упустил для второго ряда сидений сейчас покажу ручки с трудом с трудом открывается все это бензобак кстати смотрите с ключа давненько я такого не видел здесь все то же самое и вот по той дверной карте не обратил внимание на это пепельницы Ну, пепельницы это уже ребят это уже не актуально у нас идет вот дополнительные ручки, что с правой, что с левой стороны, подсветка. Ну и посмотрите с такого ракурса. Дальше. Водительское значит, место. 4 стеклоподъемника, блокировка а, дверей, руль вот такого плана деревянный. Да, РБГ здесь нет сиденье Здесь постелили коврик. Печка. Ну, открыть Я имею ввиду дуйка, да? В ноги там на коленке. Открытие бензобака. А, так, это у нас капот. Сейчас немного ноги отряхнем, чтобы залезть. Посадка в автомобиль, да, как бы, а, честно, тяжело садиться в плане... Он, <класс> извиняюсь, он реально высокий вот для нас вот есть ручка ручку взяли и в принципе в принципе сели вот что вам здесь показать кстати полный бак бензина возможно японского пробег на автомобиле никто не скручивал 270 тысяч здесь все идет механическое здесь есть даже вольтаж аккумулятора а, значит включение блокировок L, Локи. LOKI все здесь есть. Ну, и, кстати, по блокировкам там тоже мост суди. А, тут, в зависимости от того, ну, скажем так, от комплектации есть всевозможные разные вариации. Климат-контроля нет, но, тем не менее, все ясно, удобно и доступно. Какие японцы молодцы все-таки. Есть время. А, розетка на 12 вольт, но она идет еще даже с прикуривателем. Здесь у нас пепельница. Торпеда, да, она как бы здесь идет такая ну, как сказать вам, узенькая. Но, тем не менее, она прям приятно идет на ощупь. Не то, что вот взять какой-нибудь, я не знаю, взять какой-нибудь э, филдер, да? Где, ну, такое оно прям пластмассовое все идет. Дальше есть регулировка руля. но руль тоже регулируется только по высоте. Вверх-вниз по вылету, конечно же, он регулироваться здесь не будет. Ну, опять же, за Все, зеркальце здесь. Здесь нету. Ну и стоит самый такой простой, надежный автомат, ручник где положено, Бардачок, три мешки безопасности. Места, поверьте, в автомобиле, ну действительно, очень много. Кстати, для водителя тоже предусмотрено вот такого плана вот ручка. Так, друзья, ну и вот здесь это регулировка подвески. Но сейчас, в данный момент, эта функция не работает, потому что... Так, опять какой-то звонок. Эта функция в данный момент не работает, потому что в Японии японец установил другую подвеску. Она здесь задрана на 2 дюйма. Ну и также, смотрите, в непривычном месте у нас идет регулировка зеркал. Левая ухо работает. Правое, ладно, не будем показывать. Оно тоже... Я уверен, что в этом автомобиле работает все, что должно работать. Понятно, магнитофончик установили здесь такой нештатный. Ну, что вам еще показать? Обзорность просто великолепная, шикарная. Автомобиль. Сейчас выйдем еще раз на внешний вид. Напишите в комментариях, как вы относитесь к таким автомобилям. Напоминаю, это Toyota Land Cruiser Prado Автомобиль 1993 года выпуска Стоимостью 1 миллион 740 тысяч рублей Пробег 270 тысяч Я понимаю, что сейчас там а, Начнут писать в комментариях Ой, пробег огромный, да мы пойдем За такую сумму возьмем что-нибудь другое, что-нибудь новое Ребят, вот смотрите Состояние видели? 1,740, пробег 270 тысяч Покажите мне Любой другой автомобиль не японский, который столько проездит. Что с этим автомобилем было сделано? Напоминаю еще раз. То есть был, грубо говоря, какой-то старый автомобиль. рама от него. Привезли конструктор, кузов, двигатель, автомат, подвеску. Поставили все на раму. Кузов на э, рамных автомобилях это не номерной агрегат. То есть на кузове здесь никаких индивидуальных Знаков нет. Номер рамы ВИН, как это любят. Кстати, резина прям новая с рамельками. Есть только на раме. Вот такой вот монстр. Один-единственный. Продается на авторынке. Зеленый угол. Ну и также хочу напомнить, то, что автомобили есть. Автомобили на авторынок понавезли. На сегодня все. Спасибо, кто досмотрел до конца. Не забудьте оставить комментарий, поделиться этим видео, подписаться на канал. Всем пока!